Добрый вечер, добро пожаловать сегодня вечером в гости к Такеру Карлсону. Термин коэффициент интеллекта расшифровывается как коэффициент интеллекта. Эта идея по какой-то причине вызывает споры, как будто это какая-то расистская чушь, но это не так. Американцы становятся все тупее и тупее. И не только Сэнди Кортес. Она была избрана на этот пост не просто так. Так вот исследователи из Северо-Западного университета недавно обнаружили, что уровень интеллекта американцев снижается. И у них были самые разные предполагаемые причины для этого, и мы понятия не имеем, соответствует ли хоть одна из них действительности. Но факт остается фактом. Мы становимся все тупее и тупее. Что интересно, так это реакция на это. Так вот издание под названием «Отец ли говорит, что это совсем неплохо». На самом деле, цитирую, в этом может быть и не так уж плохо. В самом деле, заметили ли вы, как ваши слова, Слабые стороны, то, чего вы лично стыдитесь, теперь переосмысливаются как сильные стороны. Итак, к Рождеству вы становитесь очень толстым, или проводите весь день, глядя в тик-ток, или просыпаетесь и нажимаете на бонг. Предполагается, что вы должны гордиться этим. Это просто неубедительно. Это делает вас еще слабее. Но ни с того ни с сего ответственные люди говорят вам, нет, все хорошо. Все совершенно хорошо. Толстый, пьяный и глупый на самом деле это один из способов идти по жизни. Почему они вам об этом говорят? Если вы прямо сейчас являетесь государственным секретарем, вам есть над чем поразмыслить. Благодаря вашей безрассудной, недальновидной и откровенно глупой политике, два самых могущественных геополитических противника Америки, Китая и России – только что объявили о партнерстве, которое гарантирует испарение американской мощи во всем мире. Благодаря государственному департаменту и Джо Байдену наступила совершенно новая эра. Но они не беспокоятся по этому поводу из-за своего состояния. Это одна из особенностей социальной науки, и так было уже очень давно. Это несовершенное измерение, но это лучшее, что у нас есть, лучший способ измерить чьи-то способности рассуждать и решать проблемы. И существует корреляция, которая была показана в исследованиях на протяжении более ста лет, между IQ и семейным доходом, социально-экономическим статусом. Успеваемостью в школе и на работе, законопослушностью, привычками в отношении здоровья, даже некоторыми моральными качествами. Кто знает, почему это так? Так что мнение о том, что страна с высоким уровнем интеллекта это хорошо, никогда не вызывало споров. Это хорошо и для отдельных людей, и для общества в целом. Опять же, это не показатель вашей ценности в глазах Бога, но это показатель многих вещей, по-видимому, согласно исследованиям. Таким образом, на протяжении почти 80 лет коллективный коэффициент интеллекта в Соединенных Штатах повышался с каждым десятилетием. И питание всегда было одной из причин, по которой люди считали это правда. Но теперь это уже не так. На самом деле все обстоит как раз наоборот, и все ваши подозрения теперь подтвердились. Если есть хоть одна вещь, которую ваш среднестатистический либерал прекрасно понимает, так это то, что безопасность заключается в количестве людей. Не выходите на улицу в одиночку, возьмите с собой 80 миллионов человек. Так будет безопаснее. На то есть причина, фундаментальная причина, по которой демократы являются прирожденными участниками, организаторами и подписчиками петиций, и что их высшая добродетель — это конформизм. Они знают, что до тех пор, пока все они носят одинаковую униформу с ними скорее всего все будет в порядке вот почему вы увидите как один человек в бруклине или бетезде поднимет украинский флаг во дворе и уже на следующий день у всех на улице тоже будет такой же внезапно здесь собралась целая группа экспертов по внешней политике специализирующихся на пограничных спорах в восточной европе это просто потрясающе буквально в прошлом году все эти же самые люди были выдающимися вирусологами и каждый из них обладал страстными взглядами на детали борьбы с пандемией. Другими словами, речь идет не о движении суровых личностей. Это партия, основанная на идее группы «Бюрократии Единого Целого». Это партия слабых, запуганных людей, которые сбиваются в кучу ради коллективной власти. Когда демократическая партия выступает, она всегда говорит в один голос, часто с северокорейским акцентом. Одна вещь, о которой партия часто говорит, это контроль над огнестрельным оружием. Ни один американец не имеет права владеть эффективным огнестрельным оружием. Это огнестрельное оружие, которое выполняет те функции, которые положены огнестрельному оружию. Они подробно расскажут вам об этом. Обладание таким оружием, это просто слишком большая автономия для вас. Если так будет продолжаться и дальше, вы можете начать верить в то, что вы свободный гражданин. А этого мы допустить не можем и не будем. Джо Байден, например, регулярно высказывает эту мысль. Будьте внимательны. Мы живем в стране, наводненной оружием ведения войны. Однажды мне уже удалось это сделать. Я собираюсь сделать это еще раз. Уничтожьте штурмовое оружие, уничтожьте его. Пришло время запретить это оружие. Пришло время запретить это оружие. Право на ношение оружия не является абсолютным правом, которое доминирует над всеми остальными. Вам не нужен пистолет r 15 Я серьезно говорю, подумайте об этом хорошенько. Запретите использование штурмового оружия и магазина в большой емкости. Вам не нужен пистолет R15, или как там он у них называется. Это глава демократической партии который очень четко излагает позицию партии в отношении огнестрельного оружия если мы не будем его контролировать вы не сможете его получить каждый демократ считает что это является частью катехизиса так что вы можете себе представить наше удивление на днях мы проезжали по кембриджу на старом гибридном субару поправляя хирургическую маску закрывающую нос и рот и слушая само собой разумеется национальное общественное радио голос либерализма в период менопаузы и пока мы слушаем мы слышим вот что мы собираемся воспроизвести это для вас и посмотреть сможете ли вы понять наше полное потрясение? Массовые расстрелы, направленные против ЛКПТК сообществ и рост антитрансгендерной риторики, вдохновили некоторых гомосексуалистов взяться за оружие. Корреспондент общественного радио Нью-Гэмпшира Тот Букман присоединился к ежемесячному собранию вооруженной группы, которая рассматривает огнестрельное оружие как ключ к собственной самообороне. И как вы можете себе представить, в этой истории действительно есть звуки выстрелов. Недавно воскресным утром автостоянка государственного парка ПТК в юго-восточной части Нью-Гэмпшира заполнилась туристами. Кроме того, там работает другая команда, которая упаковывает теплую одежду и оружие. Спасибо вам всем за то, что пришли на радужную перезагрузку. Ваша антитрансгендерная риторика заставляет трансгендерное сообщество носить оружие. Радуга перезаряжает оружие. У них очень жарко на душе. Они будут носить аппендикс не только одним способом. Будьте осторожны. Подождите минутку, мы подумали об этом. А это же NPR национальное общественное радио. Я вдруг говорю вам, что на самом деле оружие это хорошо. Оно действительно является ценным инструментом самообороны против вас. Так что бывают моменты, когда оружие это хорошо, говорит NPR. И мы подумали, подождите минутку, с тех пор мы слушаем музыку NPR щелкой и щелкой братьями Теппит, и мы очень четко помним их позицию по поводу оружия. Например, цитирую, в США больше оружия, чем в любой другой стране мира. Это тот же самый NPR, в котором в промежутках между обновлениями последних трансдинозавров мы очень внимательно следили за этими регулярно проводимыми сегментами, призывающими к большему контролю над оружием, а не за тонкими сегментами, такими как сегмент, а многие владельцы оружия поддерживают контроль над оружием так почему же они не высказываются прямо сейчас о да многие владельцы оружия выступают за контроль над огнестрельным оружием конечно же они это делают и все же вот то же самое национальное общественное радио государственное радио государственные сми контролируемые администрацией байдена призывают людей немедленно идти в оружейный магазин но не всех людей это касается только трансгендеров оружие это плохо за исключением тех случаев когда оно находится в руках трансгендеров вот это да. Вот это еще не все. По всей стране существуют такие группы, как Рейнбоу Релод, которые часто называют клубами розовых пистолетов. Это место, где эксперты и любители оружия могут попрактиковаться и усовершенствовать свои навыки стрельбы. Но это выходит за рамки хобби. Перед нами стоит практическая цель подготовиться и защитить себя. Если окружающий мир опасен, то и вы должны быть опасны в ответ. И это очень сильно подтолкнуло меня к тому, чтобы оказаться там, где я сейчас нахожусь. Пистолет вызывает у меня любопытство. И если NPR описывает что-то как заполнить пробел любопытством, то это очень хорошо. Педофилу любопытно, а теперь взгляните на пистолет с любопытством. Этот мир опасен, и вы должны быть опасны в ответ. А теперь скажите, это цитата из обвинительного заключения ФБР в отношении гордых мальчиков? Нет, это цитата из репортажа NPR. На данный момент трудно определить разницу. И причмокивающие губами репортеры NPR просто говорят об этом без какого-либо чувства самосознания вообще. Что же здесь происходит? Вы знаете, что здесь происходит? Так это то, что NPR решила, что оружие это плохо, за исключением тех случаев, когда когда у сторонников ее идеологии есть оружие. У вас может быть оружие, но у верных слуг демократической партии оно есть. И в этом есть смысл, потому что, как и все тоталитаристы, они хотят иметь монополию на силу, не так ли? Так что на этом дискуссия заканчивается. Когда у одной из сторон есть все огнестрельное оружие, вам не нужно спорить. Вы говорите, что не можете изменить свой пол. Заткнитесь, фанатик. Бах-бах-бах. Самое интересное, что это касается не только одного сегмента NPR. Репортер программы «Социальная справедливость» телеканала NPRNX в Сиэтле, репортер по имени Лили Анна Фаулер, только что рассказала об увлекательной истории. Речь идет о самоубийстве трансгендерного человека, который назвал себя трансгендером. На случай, если вы захотите посмотреть, это и Юси Уай. Вот как репортер NPR писал самоубийство Юси. Я разговаривал с Рэйчел, подругой жительницы Балларда, которая вчера покончила с собой, будучи выселенной помощниками шерифа округа Кинг. Рэйчел говорит, что ее подруга пыталась получить помощь в оплате арендной платы, но исчерпала все возможные варианты. Это звучит ужасно. Итак, вот перед вами человек, который переживает трудные времена, как и многие американцы, которого вышвыривают из своей квартиры, и он убивает себя от отчаяния. И любой, кто услышит или прочтет это сообщение от репортера NPR Лилианны Фаулер почувствует себя очень плохо из-за человека, который убил себя давайте полностью отбросим политику в сторону но оказалось что Npr рассказала не всю историю целиком что Npr упустила из виду так это то что он застрелил помощника шерифа перед тем как покончить с собой на самом деле именно он отправил этого помощника шерифа в больницу где он остается сегодня вечером после перенесенной экстренной операции это не представляло никакого интереса для команды NPR по вопросам социальной справедливости им просто было все равно они хотели чтобы вы знали что он был членом транссообщества и умер и поэтому его жизнь имеет гораздо большее значение, чем жизнь кого бы то ни было, включая полицейского, которого он застрелил, и уж точно больше, чем ваша. Так что же лежит в основе всех нас? Речь, конечно же, идет не о правах трансгендеров. Неужели вы действительно думаете, что Джо Байдену и его верному вице-президенту не безразличны права трансгендеров? Неужели вы ни капельки не заботитесь о них? Примерно так же сильно, как они заботятся о ежедневных страданиях жителей сельмы штат Алабама? Это совсем не так. Сельма штат Алабама находится в отчаянном положении. Бедность и насилие определяют это состояние. Но они приезжают сюда раз в год, чтобы вновь пережить движение за гражданские права, а затем уезжают. Вот как сильно они заботятся о нас. И именно так сильно они заботятся о трансгендерном сообществе. Трансгендерное сообщество, конечно же, является средством достижения чего-то другого, и это всегда одно и то же политическая власть. А политическая власть стала возможной благодаря политическому насилию. Они хотят иметь возможность совершить это, и они хотят, чтобы вы были беззащитны, чтобы вы не могли сопротивляться. Многие люди в этой стране хотят этого, а не только слушатели NPR. Когда полиция проводила пресс-конференцию по поводу стрельбы, стрельбы в полицейского трансгендером по имени Юси, Активисты набросились на пресс-секретаря полиции, когда полицейский находился в больнице, проходя срочную операцию. Почему? Потому что они сказали, что пресс-секретарь неправильно истолковала стрелявшего. Посмотрите вот на это. У нас сложилось впечатление, что ваш 29-летний мужчина на самом деле является трансгендером. Есть ли в этом хоть капля правды? Я понятия не имею. Я действительно был знаком с этим человеком. Они трансгендеры, и я попросил, чтобы они не были смертельно опасны. Спасибо вам за это. Да. Хорошо. Так что совершенно очевидно, что эта страна достигла пика легкомыслия. Офицер находится в больнице, борясь за свою жизнь, но спор идет о том, стоит ли нам называть имя того, кто в него стрелял. Так что люди на этом кадре и многие другие люди, которые действительно слушают NPR больше заботятся о местоимениях, чем о человеческой жизни. И я бы предпочел, чтобы вы ничего из этого не знали. Мы знаем только то, что это произошло на самом деле, потому что такие репортеры, как Джейсон и Энди, один из которых, как NPR, не берет никаких денег у налогоплательщиков, были внимательны и знали все подробности. И, кстати, Энди просчитал цифры по поводу этих заявлений о насилии и геноциде в отношении транс-сообщества. И вот что он обнаружил, проведя фактическое исследование цитаты. «Не в США, нигде либо бы еще на Западе нет геноцида трансгендеров. На самом деле наблюдается резкий рост числа трансгендеров людей. Что, как показывают исследования, является социальной заразой, распространяемой увлечениями социальными сетями и давлением сверстников среди молодежи. Несколько десятков трансгендеров, трагически погибающих в Америке каждый год, обычно убиваются чернокожими мужчинами в ходе занятий проституцией. Так что мы считаем, что это действительно так. Ни о чем подобном, конечно же, никогда не упоминается, и уж тем более по национальному общественному радио. А о чем же все-таки упоминается? Конечно же, они о нацистах. Они представляют реальную угрозу для тех, кто нацелился на ополченцев радужной перезагрузки. Посмотри. Идите вот на это. Одна из участниц группы Шарон недавно перешла на другую работу. И я перешел от скрытого ношения оружия время от времени, когда я вроде как чувствовал это к ежедневному ношению, потому что читал новости, получил кое-какой опыт. И понял, что я превратился из старого мужчины из СНГ, белого представителя высшего среднего класса, действительно не испытывающего никаких реальных страхов по поводу чего-либо. В людей, которые просто глядя на меня, вам захочется причинить мне боль. Существует такой индивидуальный страх. Страх перед тем, что может произойти, просто существующий на публике. Но для некоторых существует и более организованная и зловещая угроза. В том числе неонацистская группировка, действующая в настоящее время в Новой Англии и нацеленная на трансгендеров. Эта неонацистская группировка активно действует в Новой Англии. Это самый малоразвитый регион Америки, в котором преобладают правые взгляды. В каждом штате есть голубые цвета кожи. Но там есть неонацистская группировка, которая наводит ужас на всех. Послушайте, просто чтобы внести ясность, мы не выступаем против того, чтобы люди, американские граждане, носили огнестрельное оружие имели при себе огнестрельное мы поддерживаем всех, в том числе трансгендеров. Все в порядке. Но то, что вы здесь наблюдаете, не является осуществлением второй поправки. То, что вы здесь наблюдаете, это политическая истерия, страх, намеренно нагнетаемые с максимальной нечестностью для того, чтобы привести людей в состояние возбуждения. Вооруженных людей в состояние возбуждения. Не имеет значения, являются ли они трансгендерами или нет, что бы это ни значило. Это всегда один и тот же шаблон поведения. Напугайте своих избирателей до полусмерти. Скажите им, что их жизни угрожает опасность, побудите их достать оружие. Как вы думаете, чем все это закончится? Но, кстати, если мы следуем логике, то почему бы и нет? В нашей стране этого так не хватает, что вы должны как бы задаться вопросом а каков же этот предел. Итак, если трансгендеры опасаются за свою жизнь во всех регионах страны, включая новую Англию, которая, по-видимому, сейчас кишит нацистами, почему бы нам не вооружать их так же, как мы вооружаем, скажем, украинскую трансармию? К тому же в украинской армии есть известные трансгендеры. Они очень-очень гордятся этим. Так почему бы не остановиться на 15-летнем возрасте? А почему бы не использовать пятерки F-30 или танки? Этот вопрос следует задать нашему самому высокопоставленному транс-адмиралу Ричарду Левину. Вот письмо Ричарда Левина, опубликованное в июле 2020 года, в котором он описывает эту угрозу. Наиболее уязвимые из нас продолжают страдать, в том числе цветные представители ЛКПТК, молодежь ЛКПТК, пожилые люди ЛКПТК и иммигранты ЛКПТК. Так что все это на самом деле не соответствует действительности, как мы вам только что сказали. На самом деле некоторые из людей, которых он описывает, не являются самыми угнетенными в нашем обществе, но в буквальном смысле и измеримо являются самыми титулованными и привилегированными. Администрация Байдена наняла парня для наблюдения за утилизацией ядерных отходов, единственной квалификацией которого были его сексуальные фетиши. Так что нет, никакого геноцида здесь не происходит. У нас тут действует какая-то странная программа позитивных действий. Но если бы вы послушали NPR, то ни за что бы об этом не узнали. И такого рода разговоры могут напугать вас до чертиков. И если они подтолкнут вас к тому, чтобы взять оружие и вооружиться, потому что нацисты захватывают власть в Вермонте, вы можете это сделать. Повторяю еще раз: с оружием у вас все обстоит еще хуже, чем могло бы быть. Но это похоже на подстрекательство к насилию. Джейсон Ренс, наш человек на северо-западе Тихого океана. И, кстати, именно он заполнил пробелы в этой невероятно водящей в заблуждение истории NPR. Мы рады, что он сейчас присоединился к нам. Джейсон, большое спасибо, что пришли ко мне. Мне действительно кажется, что я говорю это как человек который также страстно относятся ко второй поправке, как вы можете относиться к многократному владельцу оружия. Но это действительно похоже на то, что они пытаются довести людей до неоправданного безумия, а затем сказать им покупать оружие. Я не думаю, что это вас обнадеживает. Это совсем не так. Но я имею в виду, что какая-то часть меня задается вопросом, почему мы все просто не решили сменить свои настоящие имена и личности на другой пол. У нас есть 17 тысяч из них, из которых можно выбрать, чтобы мы действительно могли прославиться как владельцы оружия или энтузиасты второй поправки. Я сейчас подойду к вам. Меня зовут Джасинда. Я являюсь сопиосексуалом, не являющимся членом второй поправки к Конституции США. А что на самом деле думают люди? И вот теперь меня следует отпраздновать. Но вы, конечно же, правы. Причина, по которой они это делают, заключается в том, что это вписывается в повествование о борьбе угнетателя с угнетателем. Таким образом, у вас есть одна маргинализированная группа населения. У вас есть другая группа, которая вызывает весь гнев, тревогу и угрозу и внезапно у вас появилось сообщество трансгендеров, которое, как я предполагаю, демократы, вероятно, не хотели вдохновлять на то, чтобы вооружиться. Но теперь это именно то, что они делают, чтобы защитить себя от угрозы-то, что создала демократическая партия, представляет собой угрозу, которая на самом деле не существует. Но по иронии судьбы, хорошая новость заключается в том, что сообщество трансгендеров и любой другой человек, ответственно владеющий оружием, смогут защитить себя от преступников, которым позволила это сделать демократическая партия. Речь идет не о сторонниках превосходства белой расы. Именно преступники не попадают в тюрьму из-за политики принятой в стране. Я думаю, что это действительно справедливое и хорошее замечание. На самом деле вы подвергаетесь риску не от политического насилия со стороны правых, а от вооруженных грабителей и оппортунистов, которые схватят вас по дороге в продуктовый магазин. Так что, возможно, в этом есть и положительный момент. Мне просто неприятно видеть, как политизируется вторая поправка, политизируется право владения оружием и любые другие основополагающие принципы. Право на это политизируется. Но, может быть, вы и правы, мы выигрываем от этого. Да, мы действительно выигрываем от этого. И посмотрите, в конце концов, каждое отдельное право всегда политизируется. Мы говорим о политиках. У вас есть одна сторона, которая действительно выступает за вторую поправку. А другая сторона пытается убедить нас избавиться от нее или, по крайней мере, игнорировать законы, которые делают вид, что второй поправки не существует. И поэтому во многих отношениях это просто неизбежно. Еще раз повторяю, я в некотором роде согласен с вами. Я рад, что все больше людей говорят себе. Хорошо, возможно, это то, что мне нужно. Я действительно собираюсь пройти обучение. Я буду нести за это ответственность. И если они вооружены для того, чтобы защитить себя от угрозы, которая не существует, то никакого вреда от этого быть не может. Единственный вред, который может быть причинен, это когда реальная угроза, о которой вам говорят, не существует, но которая действительно существует, как угроза, созданная левыми, теперь действительно подготовлена. И, возможно, это изменит мнение людей по всем направлениям. Послушайте, это определенно изменило мое мнение. Теперь я правильно понимаю, что контроль над огнестрельным оружием — это ненависть к трансгендерам, а ненависти нет места в этом доме. Я просто хочу внести ясность в этот вопрос вместе с вами, Джейсон. Я надеюсь, что вы согласитесь со мной. Я действительно ценю это. Спасибо вам за то, что вы встретились со мной и признали мою гендерную идентичность, а также мое право носить оружие. Я действительно ценю это. Вы самые лучшие из населения. Джейсон, я рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам. Рад вас видеть. Я очень ценю это. И так как вы знаете, если вы следили за этой историей, ФБР владела ноутбуком Хантера Байдена в течение многих лет и никогда ничего не предпринимала по этому поводу. Несмотря на выпиющие доказательства тяжких преступлений на нем, которые мы много раз приводили. Теперь у нас есть некоторое представление о том, почему это произошло. Возможно, ФБР работала непосредственно с Хантером Байденом. Это было бы просто потрясающе. Миранда Дивайн участвует в расследовании этого дела. Она присоединяется к нам после перерыва. Ну что же, как вам известно, если вы вообще следили за этой историей, ФБР уже много лет владеет ноутбуком Хантера Байдена. Несмотря на то, что они арестовали более тысячи и тысячи других людей, которые проходили по Капитолию 6 января. Но в случае сын президента, они вообще ничего с этим не сделали, никаких обвинительных заключений не выдвинули. Хотя, как вам также известно, на этом ноутбуке есть доказательства совершения тяжких преступлений. Так в чем же все-таки дело? Вполне возможно, что ФБР сотрудничает с Хантером Байденом. Газета New York Post сейчас сообщает, что у Хантера Байдена был крот из ФБР по кличке Одноглазый. И этот крот сообщил китайским деловым партнерам Хантера Байдена о том, что они находятся под следствием. Именно так считает израильский эксперт по энергетике, который был арестован в прошлом месяце на Кипре по обвинению в хранения оружия. И похоже, что он может быть невиновен. Мы точно не знаем. Миранда Дивайн участвует в расследовании этой истории по мере ее развития. Она присоединяется к нам сегодня вечером. Итак, вот основные положения, и я приношу извинения, если я неверно их изложил, но не могли бы вы просто как бы подвести итог. Мне кажется, что это потрясающая история послушайте такара это действительно очень странно выглядит это еще один причудливый поворот вы без того причудливой истории о семье байденов и актерском составе персонажей вовлеченных в их схему распространения влияния по всему миру и доктор гал люфт самый последний из них. Он является израильским экспертом в области энергетики, профессором. Как вы и сказали, он был арестован на Кипре и до сих пор находится в кипрской тюрьме. По всей видимости, ему предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия, нарушении правил дорожного движения и других вещах. И он утверждает, что невиновен и что его арестовали только для того, чтобы заставить его замолчать и рассказать о том, что ему известно о семейном бизнесе Байденов. И многое из его рассказа действительно подтверждается. На его орбите в Вашингтоне, округ Колумбия, его считают очень уважаемым человеком, он является законным экспертом в области энергетики. Он бывший высокопоставленный офицер израильских сил обороны. У него есть несколько высших учебных заведений. И он также рассказывает об этом крате из ФБР, которого, как он утверждает, использовал Хантер Байден, чтобы сообщить своим китайским партнерам о том, что в отношении них проводилось расследование ФБР. И это кое-что подтверждается репортажами, которые мы уже сделали с помощью ноутбука. Мы знаем, что у Хантера Байдена действительно были контакты в ФБР. Нам известно, что он использовал их в интересах по крайней мере одного из своих китайских деловых партнеров Патрика Хо. И когда Патрик Хо был арестован сотрудниками ФБР в аэропорту Кеннеди, Хантер Байден связался со своими контактами в ФБР. И мы не знаем, что они для него сделали. Но это в некотором роде согласуется с той историей, которую рассказывает Галлюфт. А Гал Люфт в течение трех лет работал в Вашингтоне, округ Колумбии, с китайскими деловыми партнерами Хантера Байдена. Это тоже подтверждается фактами. Вот и он тоже. Когда он говорит, что эти деловые партнеры рассказали ему о том, чем занимались Байдены, о сотнях тысяч долларов, о которых он знал, которые ежемесячно поступали Хантеру и его дяде Джиму Байдену, и об их контакте с этим кротом из ФБР, это действительно так. Я думаю, что это просто подкрепляет те репортажи, которые мы сделали с помощью ноутбука. Так быстро этот левый парень, израильский эксперт по энергетике, когда его арестовывали, написал в своем твиттере. Они арестовывают меня, чтобы заставить замолчать. У меня есть все факты о Хантере Байдене. Он очень умный парень. Его социальные сети все еще работают, если вы хотите это увидеть. Это подтверждает, что он очень умный человек. Неизвестно ли нам, хотел ли он еще что-нибудь сказать из своей тюрьмы на Кипре. Послушайте через своего адвоката, а это единственный способ, которым я смогла с ним поговорить. У него определенно есть и другие обвинения. Но без документов или других доказательств, подтверждающих это, мне трудно сообщить об этом. Пару недель назад он действительно был освобожден кипрскими судами под залог. Но американские власти решительно воспротивились этому. И адвокат Гала Люфта сообщил мне, что посол на Кипре оказывает сильное давление, чтобы удержать его в тюрьме. Они хотят экстрадировать его в США по обвинению в незаконном хранении оружия и так далее, что действительно ставит в тупик людей в Вашингтоне, которые давно знакомы с Галой. И они говорят, что на самом деле это не в его характере. У него совсем не тот профиль, чтобы быть охотником за оружием. Возможно, вам стоит съездить в Сайприс. Большое вам спасибо. Мы говорили вам об этом всю неделю, Потому что считаем, что в любой момент может случиться так, что Дональду Трампу предъявит обвинение в каком-нибудь сфабрикованном преступлении, связанном со старми Дэниелс, совершенном 7 лет назад. Теперь мы знаем, что большое жюри присяжных, как ожидается, не предпримет никаких действий по этому делу на этой неделе. Судя по всему, так оно и есть. Так что же именно это значит? Неужели дело развалилось на части? Насколько трудно предъявить обвинение бывшему президенту-республиканцу в Нью-Йорке? Что же все-таки происходит? Стивен Миллер, бывший старший советник Трампа и основатель юридической компании America 1 Street Legal, которая проделывает замечательную работу. Он присоединяется к нам. Стивен, большое вам спасибо за то, что пришли ко мне. Как вы думаете, что мы здесь наблюдаем? Совершенно очевидно, что прямо сейчас происходит следующее. Прокурор либерал-радикальный Элвин Брэк в Манхэттене борется за то, чтобы его большое жюри пересек финишную черту, чтобы добиться обвинительного заключения, которого он был полон решимости добиться, и которого прогрессивные властные структуры в этой стране пытаются добиться сейчас. В течение семи лет мы знаем, что в последнее время произошли взрывоопасные разоблачения, появились документы, в том числе письмо Майкла Коэна, в котором он дезавуирует и отрицает все то, о чем он сейчас дает показания. Но давайте помнить, что в основе этого лживого дела лежит чудовищное извращение федерального закона имперским прокурором Манхэттена. Я работаю в Вашингтоне уже много лет, и они вдалбливают вам в голову одну и ту же мысль снова и снова. Вы не должны использовать средства, выделяемые на предвыборную кампанию, для решения личных, частных, семейных или деловых вопросов. Вы не должны этого делать. В Вашингтоне это является красной чертой. Имперский прокурор, я не знаю, ценят ли это люди на Манхэттене. Все его дело сводится к тому, что Дональд Трамп был обязан в соответствии с федеральным законом использовать средства предвыборной кампании для урегулирования частного спора, перевернув все законы о предвыборной кампании для 300 миллионов американцев во всей их политической системе с ног на голову. Это такое наглое извращение нарушения подрыв федерального законодательства, что удивительно, как это могло зайти так далеко. Особенно потому, что местный окружной прокурор Манхэттена, выигравший свои Первичные выборы с 80 голосами. Не имеет полномочий переписывать федеральное избирательное законодательство для всех Соединенных Штатов Америки. Америка. А теперь он говорит, что даже собирается отклонить повестку в суд от Джима Джордана, Джеймса Камера и Брайана Стайла, председателя трех комитетов Конгресса. Подождите, вы знаете закон, а я нет. Но даже если бы доктор философии поступил в Гарвард, он все равно не смог бы этого сделать. Даже если бы он поступил в Гарвард, Ель, Принстон и Стэнфорд, он не смог бы этого сделать. Давайте внесем предельную ясность в то, что здесь происходит. И вы уже говорили об этом, а именно, сейчас мы живем в эпоху постконституции, постправды. Когда прогрессивные прокуроры, поддерживаемые Соросом, сами решат, кто свободен, а кто нет. Скажите мне, кто попадет в тюрьму, а кто нет. Кто может говорить свободно, а кто не может говорить свободно. Кому позволено существовать и вести бизнес в этой стране, а кто должен быть стерт с лица земли и в конечном счете уничтожен. И если мы позволим, если мы позволим нашей правовой системе превратиться в оружие таким образом, тогда все наши свободы будут существовать исключительно благодаря благодаря попустительству любого прокурора, который возглавляет это дело, где бы мы ни жили. Я думаю, что каждое слово, которое вы только что сказали, чистая правда. Изложенные здесь принципы являются основополагающими и должны быть защищены. Стивен Миллер, большое вам спасибо за это. Большое вам спасибо. Это не просто плод вашего воображения. Коллективный коэффициент интеллекта в стране падает. Это подается измерению, но я хочу, чтобы вы знали об этом, но не волнуйтесь. Это очень хорошо, потому что вы этого не заметите. Подробнее об этом мы поговорим в следующий раз. Потому что толстые, пьяные и глупые люди уступчивы, вот почему. Так вот, администрация Байдена вот уже более двух лет практикует выбирать федеральных судей по тому, как они выглядят, а не по их компетентности. И слушание по утверждению кандидатуры этих судей проходит так же болезненно, как и следовало ожидать. Браун Джексон, как известно, сказала, что она не может определить, что такое женщина. И все же она каким-то образом оказалась в Верховном суде. Еще один кандидат в суде штата Вашингтон не смог объяснить, в чем заключается вторая статья Конституции. Он хочет стать федеральным судьей. А вот и последняя новость. Парень по имени Катон Круз является кандидатом Байдена на пост федерального судьи. А как он справился с работой на слушаниях? Вот отрывок из этого видео. Расскажите мне, как вы анализируете ходатайство Брэди. А как я анализирую ходатайство Брэди? Да. Сенатор, за четыре с половиной года моего пребывания на скамье подсудимых я таковым не являюсь. Не могу поверить, что за всю мою карьеру мне еще ни разу не доводилось выступать с ходатайством Брэди. Знаете ли вы, что такое ходатайство Брэди? Сенатор, за время моего пребывания на скамье подсудимых, у меня не было возможности затронуть этот вопрос, и поэтому в данный момент мне не приходит в голову, что такое ходатайство Брэдди. Вы правы. Позже он догадался, что это должно быть было связано с контролем над оружием, потому что пресс-секретаря президента Рейга назвали Брэдди, и в него стреляли. А его жена стала защитником контроля над оружием, не так ли? Так что это не такой уж маленький вопрос, который можно упустить из виду. Дело Брэди, на которое ссылался сенатор Кеннеди, исходит из дела Верховного суда, которое требует от правительства передать защите оправдательные доказательства. Именно в в этом и заключается суть нашей судебной системы. Кстати, именно это правило Министерства юстиции нарушило в сотнях дел, возбужденных в отношении обвиняемых 6 января. Этот парень, который хочет стать федеральным судьей, понятия не имел, в чем дело. Вот тут-то мы и заключили сделку. Нет, вы не можете быть федеральным судьей. Извините меня. Идите и займитесь чем-нибудь полезным в своей жизни. Вы не можете быть судьей. Скорее всего, так оно и будет. Нет Райан, генеральный директор компании Американское большинство, он присоединяется к нам сегодня вечером. Нет Райан, большое вам спасибо. Я не знаю, что происходит, но когда они начинают послушать, это нормально если у вас есть чокнутые профессора социологии или администраторы в Стэнфорде или где-то еще. Кого это волнует? Но почему же пилоты, авиакомпании, кардиохирургии, федеральные судьи разрешают нам это делать? Я думаю, что именно в этом и заключается весь смысл деятельности прогрессистов. У вас есть судья, который не знаком ни со второй, ни со пятой статьей Конституции. Это джентльмен, который не знаком с движением Брэдди, правилом Брэди. Опять же, как вы указали, когда сотням, если не тысячам американцев отказывают в этом основном праве из-за их политических взглядов. Такер, здесь происходит пара неприятных событий, связанных с во-первых, они нанимаются на работу для разнообразия. Они надеются спастись, руководствуясь своей кожей, полом или сексуальными предпочтениями. Но это действительно подчеркивает тот факт, что администрация Байдена, кто бы ею на самом деле не руководил, выставляет активистов, выдающих себя за судей. Потому что весь смысл в том, чтобы получить больше голосов для поддержки социальной и политической повестки Дня Левых. Но еще более важно, то, Такер, что если вы думаете о прогрессистах, то они всегда рассматривали Конституцию и закон как препятствия, которых следует избегать. Но еще более важно, чтобы их можно было устранить. Так зачем же вам вообще утруждать? себя тем, чтобы узнать об этом, потому что вы все равно не будете обращать на них внимание. И весь смысл прогрессивизма с самого первого дня и до сегодняшнего дня заключается в том, чтобы демонтировать первоначальное намерение Конституции, разделение властей и все эти другие вещи, которые были введены в действие нашими основателями. Они не заботятся о них, они им не нужны. Так почему же вы должны беспокоиться о них, потому что вы никогда не собираетесь их реализовывать, потому что есть еще целый ряд предложений, которых вы пытаетесь избежать? Вот почему вы должны это делать. Потому что если у вас нет верховенства закона и равного применения закона, у вас нет гражданских прав. А я-то думал, что что они выступают за гражданские права. Поэтому я не понимаю, почему такие люди, как Линдси Грэм, голосуют за утверждение судей, которые ничего не смыслят в Конституции. Скажите, например, что это такое? Потому что с самого начала прогрессивный статус был врагом основных гражданских прав, верховенства закона, прав собственности, всего этого. И за последние сто лет кажется, что их цвета проявляются все больше и больше, и это становится все труднее и труднее скрывать. Но ведь именно в этом и заключался весь смысл прогрессивизма с самого первого дня Такер. У них нет ни малейшего намерения нарушать какие-то, либо из этих основных прав. Их цель – административное государство, и, откровенно говоря, в конечном счете это власть. Речь идет об авторитаризме. И поэтому Конституции и Законом нельзя пренебрегать. Они сделают из них все, что захотят, чтобы добиться всего, чего захотят. Дело вовсе не в первоначальном замысле Конституции. Наша цель вовсе не в том, чтобы обеспечить верховенство закона. Речь идет о том, какими бы они ни были, чтобы добиться того, чего они хотят. И вот мы здесь. Мы так зачарованно наблюдаем, как они разрушают наши институты, что не задумываемся достаточно о том, чем они собираются их заменить. И мы должны это сделать. Автор книги. Брайан, вот именно. Большое вам спасибо. Спасибо, Такер. Таким образом, одним из основных прав в свободном обществе является свобода ассоциаций. Вы можете дружить с кем угодно, с кем захотите. Вы можете иметь любое мнение, какое захотите, но это никуда не годится. Так что теперь дружба с Роджером Стоуном может привести к тому, что вас уволят с работы Такое только что случилось с офицером полиции Нью-Йорка Он присоединяется к нам следующим, чтобы все объяснить Вместо этого Тони Блинкин только что разослал памятную записку, эту срочную памятку во все дипломатические и консульские учреждения по всему миру. А вот и тема письма: объявляйте конкурс на выдвижение кандидатур, первая ежегодная премия государственного секретаря, присуждаемая борцам за расовое равенство и справедливость во всем мире, подавите рвотный позыв, подступающий к вашему горлу, и продолжайте слушать, пожалуйста. В памятной записке говорится, что специальный представитель государственного департамента по вопросам расового равенства и справедливости хочет почтить память людей из бедных, маргинализированных расовых, этнических и коренных общин, которые с каждым днем становятся все ближе к Руанде. Тогда в документе говорится, что цитирую с разрешения ковид, потому что, конечно, они все еще боятся ковид, потому что в глубине души им грустно и эротично. Но с разрешения ковид, церемония награждения состоится лично в Вашингтоне, округ Колумбия. И, кстати, это касается не только департамент. Это полное безумие, это полное безумие. Мир меняется быстрее, чем когда-либо в нашей жизни. Соединенные Штаты оказались отрезанными от мира, и они очень обеспокоены этим. И в Пентагоне тоже обеспокоены этим. Начальника отделения дело многообразия, равенства и инклюзивности Пентагона, зовут Ковинг, и она ярая ненавистница, фанатичная антибелая расистка. Она написала такие заявления, цитирую, «Я устала от 99% белых мужчин, получающих образование, и 95% белых женщин. Где я могу ненадолго отвлечься от белой чепухи?» Так вот, при нормальных обстоятельствах ей было бы предъявлено за это обвинение, но этого не произойдет. Так вот, она продолжает жаловаться, что она, цитирую, так устала от этих белых людей, которые действительно имели наглость сказать, что чернокожие тоже могут быть расистами. Откуда у них взялась эта идея? Я ненавижу 99% представителей той или иной расовой группы. Почему они называют меня расистом? Так как же же Пентагон справляется с этим? В этом нет ничего особенного. Крыло Калиса не столкнется с никакими последствиями. Отдельно хочу сказать, что врачи Пентагона только что сказали, что дети в возрасте 7 лет могут принимать блокаторы полового созревания и гормоны. Это действительно настоящая катастрофа. Неудивительно, почему мы продолжаем возмещать эту сумму каждый год, и каковы же в результате этого последствия. Вот один из них. По данным газеты Washington Пост, Пентагон только что сообщил, что только 9% взрослых молодых американцев готовы служить в армии. Хорошо, хорошо. Мне интересно, почему это так. Видит ли кто-нибудь вообще где-либо и когда-либо причину и следствие? Нет, нет. Никто и никогда. Итак, как мы уже говорили вам, администрация Байдена расширила свою программу действий 6 января, более чем два года спустя. По их словам, они собираются собрать еще 1200 человек. А не будет ли среди них Рэй Эпс, мы не знаем точно. Но мы точно знаем, что вооруженные правоохранительные органы и судебная система охотятся за такими людьми, как Сальвадор Грека. Грека – ветеран полиции Нью-Йорка с 14-летним стажем работы. У него более 50 медалей. Никто не жаловался на его службу в полиции. Но из-за того, что он был знаком с человеком по по имени Роджер Стоун, полиция Нью-Йорка уволила его с работы. По-видимому, Грека нарушил пункт о преступных связях в руководстве по патрулированию полиции Нью-Йорка, который запрещает полицейским вступать в контакт с кем-либо, цитирую, кто как обоснованно полагают вовлечен, может участвовать или был вовлечен в преступную деятельность. Вот только вот в чем дело, Роджер Стоун не является преступником. Он является политически противоречивым человеком, и этого было достаточно. Сальвадор Грека сейчас присоединяется к нам, чтобы объяснить, что с ним случилось. Мистер Грека, большое вам спасибо за то, что пришли ко мне. Я надеюсь, что мы не слишком все упростили. Вас уволили за то, что вы были знакомы с Роджером Стоуном. Все правильно, Такер. И спасибо вам за то, что пригласили меня сегодня вечером. Конечно же, сэр. У меня была 14-летняя карьера в нью-йоркской полиции, Безупречный послужной список. И однажды, я думаю, кого-то разозлило, что у меня были отношения и дружба с Роджером Стоуном, и это привело к 19 лет на ведьм. И в конце концов они уволили меня, заявив, что мои отношения с Роджером Стоуном будут разрушительными, если я продолжу работать в полицейском управлении Нью-Йорка. Именно поэтому мне пришлось подать в суд на полицию нью йорка и город Нью-Йорк. По общепринятым меркам это выглядит немного странно. Конечно же, они не хотят, чтобы копы общались с преступниками, брали взятки и, конечно же, занимались фехтованием. Выгораживали краденные товары и так далее. Я знаю многих копов из Нью-Йорка, которые знакомы со многими деятелями преступного мира. Это вовсе не значит, что они сами являются преступниками, а Роджер Стоун не является фигурой преступника. Мира. Он не является преступником. Так какой же в этом вообще может быть смысл? Ну что же, это правило Такер существует в книгах, а также в МИП и Патрограф уже около 40 или 50 лет. Я бы сказал, и они произвольно применяли это правило в зависимости от того, к кому они хотят его применить. Потому что, как вы знаете, Такер несколько недель назад комиссар полиции или кто-то из департамента полиции Нью-Йорка пригласил Карди -Бэ в полицейскую академию, которая является охраняемым полицейским учреждением, и она является осужденной преступницей и известной участницей банды, а также враждебно настроенной по отношению к полицейскому департаменту. А теперь, если вы пригласите ее в полицейскую академию, заявив, что она была там для наставничества, а помните, что из этого правила нет исключений, на основании которых меня уволили, то как же ей было позволено общаться и расхаживать по полицейской академии с многочисленными офицерами? И если вы утверждаете, что комиссар полиции не одобрил это решение, значит, в департаменте полиции Нью-Йорка произошел сбой в структуре. И там должен быть кто-то привлечен к дисциплинарной ответственности. Но до сих пор никто не был уволен с работы, никто не был привлечен к дисциплинарной ответственности. И мэр Радомс должен вмешаться здесь и фактически уволить комиссара полиции, заявившего об этом. Я использую то самое правило, за которое они уволили меня. Здесь может быть только одно правило, такер, и один стандарт. Вы не можете сказать, что Роджер Стоун плохой, но Кардиби Би хорошее. Как вы думаете, как вы думаете. Это, конечно, теоретически, но если бы Роджер Стоун вместо того, чтобы быть активистом республиканской партии, был бы горячей леди рэпером с судимостью за тяжкие преступления, вы все равно остались бы на своей работе. Я верю, Такер, что если бы это был не только Роджер Стоун, но и, что более важно, если бы это не имело никакого отношения к кому-либо, связанному с президентом Трампом, потому что именно это, похоже, является здесь мантрой, то этого никогда бы не случилось. Я бы до сих пор работал в полицейском управлении города Нью-Йорка, когда работал бы там. Очень быстро, за 10 секунд. Скажите, ребята, разве у вас нет профсоюза? Как же они это допустили? Его звали членом профсоюза, Пэт Линч, глава профсоюза. Он действительно ушел от меня, когда в последний раз виделся со мной пару месяцев назад. Так что я думаю, что это в значительной степени объясняет всю историю происходящего. Да, кстати, о коррупции. Большое вам спасибо. Рад видеть вас сегодня вечером.